Я приветствую зрителей канала «Форума Свободы России» студии Дмитрий Селивончик, а в гостях у нас историк и публицист Александр Скобов. Александр, здравствуйте. Здравствуй, Дмитрий. Ну, я хочу перейти сразу к актуальным новостям. Структуру Навального теперь уже официально признали экстремистской организации. Кандидатов на выборы снимают за любую связь с ней. Ну, например, Шлосберга не допустили до выборов из-за посещения митингов в поддержку Алексея. Как вы думаете, что здесь первично, желание власти стигматизировать все, что связано с Навальным, или попытка найти любую формальную причину, чтобы не допустить конкурентных кандидатов? Я думаю, что имеет место и то, и другое. Есть цель разгромить структуры, связанные с Алексеем Навальным, и исключить полностью его сторонников, его сотрудников из легальной политической деятельности. Эта цель осуществляется совершенно последовательно властями. Есть и другая цель – выстроить систему, в которой у властей, Будет возможность по своему усмотрению исключать из легальной общественно-политической деятельности любых людей, которые властям не понравятся. А стоит ли опасаться тем, кто хоть как-то был связан со структурами Навального, исключения не только из легальной политической жизни, но и вообще из легальной? Насколько далеко могут зайти эти преследования по вот такому вот формальному признаку? Ну, конечно, я не могу себе представить, чтобы все граждане... Российской Федерации, находящиеся на ее территории, которые так или иначе общались э, с активистами э, из структур Навального, которые так или иначе выражали им свою поддержку, выходили э, на митинги. Это сотни тысяч человек, между прочим, э, чтобы все они... Значит, были как-то uh, подвергнуты каким-то санкциям со стороны государства, uh, этого я, конечно, себе представить не могу, но это государству и не нужно. Uh, им uh, нужно выборочно из этих сотен тысяч uh, подвергать uh, преследованиям uh, какое-то количество людей, uh, чтобы uh, заставить uh, остальных uh, прекратить какие бы то ни было контакты с сторонниками Алексея Навального. Кроме удара по структуре Навального, вот буквально на днях был нанесен еще и очень серьезный удар по СМИ, и в том числе по СМИ, которые были связаны с МБХ-медиа, сначала их сайты, заблокировали Роскомнадзором, а теперь объявили о полном, как я понимаю, распуске и проекта МБХ-медиа, и проекта Open Media, и, если не ошибаюсь, так, таки, такая же история с правозащитой открытки. А Журналистики тоже больше нет никаких шансов, на ваш взгляд? Uh, у журналистики, находящейся на территории России, находящейся в поле uh, досягаемости uh, карательных органов, uh, шансов сегодня нет. Uh, другое дело, что uh, журналистика, находящаяся за пределами досягаемости карательных органов, с моей точки зрения – не должна подчиняться этим правилам и должна продолжать свою деятельность, несмотря ни на какие запреты, и это будет новое подполье, которое все равно будет проходить через вот те железные занавесы, которые выстраивает... Нынешний авторитарный путинский режим все более превращающийся в тоталитарный. Ну Тогда тем более странно выглядит, почему эти проекты решили закрыть, а не просто перевести их деятельность за пределы России. А Я бы хотел поговорить еще об одном политзаключенном, это о Марии Колесниковой. Вы недавно упоминали ее в своих публикациях. Вы могли бы подробнее рассказать ваше отношение к ней, почему она привлекает ваше внимание? Мария Колесникова привлекает мое внимание потому, что она дает пример бескомпромиссного противостояния диктатуре, бескомпромиссного противостояния репрессиям и просто элементарной человеческой подлости. Она не идет ни на какие уступки карательным органам она не соглашается ни на какую игру компромиссную с ними, хотя, в принципе, Мария Колесникова придерживается отнюдь не радикальных политических взглядов, очень, очень умеренных, и ее политическая позиция – это компромиссная политическая позиция, она готова к политическому диалогу даже с диктатурой Лукашенко, если это будет реальный политический диалог, и тем не менее она готова идти на любые жертвы, но не принимать участие в фарсе и имитации этого диалога. Я с вами абсолютно согласен, можно только позавидовать ее мужеству, которое, э, есть, э, которое есть у нее и нет у некоторых, в том числе и российских э, политиков и оппозиционеров. Но если продолжать историю, точнее, если продолжать диалог о Беларуси, я хотел бы узнать ваше мнение о гибридных атаках режима Лукашенко в отношении Литвы. Я помню, вы резко критиковали позицию Латыниной по этому вопросу, Однако вот сейчас события получают, ну, наверное, беспрецедентный характер развития, ведь после того, как Литва стала разворачивать беженцев на границе, Лукашенко запретил своим пограничникам пускать их обратно в Беларусь. В итоге беженцы, по сути, могут оказаться изолированы между двух государств и находиться в еще более тяжелых условиях, чем предлагал Латынина. Как вы можете прокомментировать вот, текущие события, развитие ситуации? Я могу прокомментировать эти события следующим образом. Вот эти самые беженцы, они оказались жертвами политических игр и политических интриг, которые предпринимают новые диктатуры сегодняшние в своей гибридной войне против свободного мира. И, ну, совершенно я не могу себе представить, что эти, по сути дела, жертвы должны подвергаться какому-то насилию, каким-то особо унизительным и мучительным условиям содержания. О чем, в общем-то, шла речь в выступлении Юлии Латыниной, мне совершенно представляется неприемлемой позиция Юлии Латыниной. Я считаю, что противостоять новым диктатурам и новым тираниям можно только э, будучи э, приверженным э, принципам э, гуманизма, э, демократического гуманизма, э, который э, исключает возможность э, вот э, так вот, с какой бы то ни было политической целью, по какой бы то ни было политической причине, мучить людей. Я хотел упомянуть трагические события, которые произошли в Украине. Был убит глава Белорусского дома в Украине Виталий Шишов. А как вы думаете, насколько опасно становится быть не просто иммигрантом, а политиммигрантом сейчас? И стоит ли опасаться за свою жизнь ну, не только белорусу, скажем так? Я думаю, что сегодня быть политиммигрантом, это, ну, может быть, несколько менее опасно, чем находиться непосредственно на территории тиранического режима современного. Но это, тем не менее, тоже опасно. И это тоже является не случайностью. Это является общей тенденцией. Сегодняшние тирании, сегодняшние диктатуры не могут чисто технически полностью информационно отгородиться от свободного мира. Все те барьеры, которые они выстраивают, в том числе и блокировки сайтов, вот эти все интернет Компании, которые они ведут Они все равно все проницаемы Они все равно текут И отгородиться от этого Сегодняшняя диктатура не может Поэтому она будет стремиться Достать своих противников Там, где они имеют возможность Действовать свободно а диктатура будет стремиться достать своих противников на территории стран, относящихся к свободному миру. И я боюсь, что вот эта волна политических убийств политымигрантов из стран, страдающих от диктаторских тиранических режимов она будет сегодня только нарастать. а чуть ранее вы говорили то о том что с тираническими режимами можно бороться да, только вот как раз демократического в том числе сохраняя демократические принципы и ценности. Но способны ли страны, которые следуют этим ценностям, не только бороться с этими режимами, но и обеспечить безопасность тем мигрантам, о которых мы сейчас э, говорили? Судя по всему, Украина с этим не справилась. Ну, это вопрос к этим странам, к их политической воле, к тому, насколько их руководители осознают, вот эту глобальную проблему и глобальную угрозу. И я считаю, что миссия российской оппозиции и российской политической иммиграции в том числе состоит в том, чтобы постоянно обращать внимание западной общественности и западных политиков на эту проблему. Я бы хотел вернуть наш диалог обратно к России и немного поговорить о том, что происходит не только в правовом поле, но и в социальном историческом. Вот Мединского недавно назначили главой комиссии по историческому просвещению. Я знаю, у вас тоже была публикация по этому поводу. Как вы думаете, чего нам можно ждать от комиссара Мединского? Я думаю, что вполне понятно, чего можно ждать. Уже идет кампания добровольного удаления из торговых сетей торгующими организациями целого ряда книг, которые предположительно с точки зрения этих торговых организаций являются нежелательными. Которые как-то не так освещают исторические события как нужно, ну вот нынешнему кремлевскому режиму это чисто тоталитарная история. То есть мы уже не можем говорить о том, что путинский режим является авторитарным, он все более перерождается в режим тоталитарный, который стремится контролировать идеологию, общественную мысль какую-то, общественное сознание, вторгаться вот в эту сферу. Ну и как бы, опять-таки какой может быть на это ответ – Ответ э, на это может быть э, создание э, вне зоны досягаемости карательных органов диктатуры э, какого-то э, медийного пространства, как, э, какого-то ресурса э, достаточно э, узнаваемого, на котором будут размещаться все те книги, все те материалы, которые сегодня подвергаются запрету формальному или неформальному хотя бы на территории Российской Федерации. А как вы думаете, на кого направлена эта атака? Потому что, ну, на мой взгляд, в среднем в России обыватель не очень интересуется историей и воспринимает ее так, как ему преподают в текущий момент. Я помню, когда развивались события на Украине, там абсолютно на ходу по телевизору переписывали истории, и люди в это охотно верили по поводу там, тех событий, которые были и роли Украины в том числе в Великой Отечественной войне. А все-таки книги это, это это скорее для интеллигенции, наверное, или для молодежи? Это они сейчас являются основными? мишенями вот этой вот э -э цензурной атаки? Понимаете, в чем тут дело? Вот эти самые все э цензурные игры, э это в значительной степени игры ритуальные. Э -э и э они э имеют своей э целью э не только перекрыть доступ к какой-то информации, они э, имеют своей целью приобщить э, людей э, к повторению каких-то пропагандистских э, идеологических э, э, штампов, в которые эти люди э, ну, э, могут, э, собственно, не очень верить, э, которые могут быть безразличны, э, но их надо повторять. Повторять. Вот в чем смысл вот такого чисто советского явления, как э, ленинские уроки в школах, э, я э, напоминаю тем, кто помнит еще это время, да, вот сейчас э, объявлено было, что, э, значит, дано указание э, изучать статью Путина по истории в армии на специальных политических занятиях, да? вот, э, если... Если ее сегодня изучают в армии на специальных политических занятиях, значит, значит завтра ее будет изучать в школе. Вот если не на ленинских уроках, то на патриарших уроках. Да? И э, будут заставлять э, детей, школьников э, по этому поводу высказываться и повторять э, вот эти самые штампы. Э, это механизм охалуивания общества. Это механизм навязывания людям конформистской модели поведения, когда они готовы э, сами э, добровольно встраиваться, вот, э, повторять вещи, в которые они сами не верят, соучаствовать э, в э, выдавливании из какой-то общественной деятельности несогласных. Да? Вот, вот это вот для вся Это чисто тоталитарная уже история а не авторитарная когда вот это все осуществляется не на уровне выдавливания оппозиции только из сферы легальной политики которая там далеко и конкретно там каждого человека не касается и это уже история когда режим диктатура залезает в жизнь ну, уже на низовом уровне общества. Вы сейчас упомянули как раз эту историю с изучением военнослужащими статьи Путина, которая, ну, на мой взгляд, достаточно прямо декларирует его намерение в отношении Украины. Как вы думаете, вот вы уже сказали, что это ритуальная составляющая, но ведь есть огромное количество новостей, которые подсказывают нам, что Путин все-таки движется к новой эскалации конфликта с Украиной, в том числе, возможно, и при участии То есть Буквально сегодня Лукашенко проводил какую-то встречу, на которой почему-то вдруг решил вспомнить Украину, раскритиковать ее власть и сказать, что она представляет для них угрозу. То есть насколько вероятно сейчас все-таки начало нового витка этого конфликта и насколько вероятно, на ваш взгляд, подключение к ней Беларуси, белорусских войск, режима Лукашенко, конечно. Я считаю, что большая серьезная война между Путинской Россией и Украиной была и остается весьма вероятной. Я считаю, что единственный способ как-то отвести эту угрозу – это жесткая позиция стран Запада, в отношении путинской России, позиция, которая донесет до Кремля, что сказать, реакция на вторжение, масштабное вторжение на территорию Украины со стороны Российской Федерации, реакция будет самая жесткая и самая для Кремля сокрушительная. Вот, вот только это может остановить Кремль, только это может предотвратить э, большую войну э, путинской России с Украиной. А э, в принципе, э, заряженность путинского режима на войну с Украиной, она была, есть и будет, пока существует путинский режим. Мне показалось, что э, разрешение, да, то есть э, добро на достройку северного потока во многом развязало руки Путина. Он понял, то, что Запад не хочет э, настолько серьезной конфронтации, и поэтому мы сейчас и имеем э, начало вот, вот этой эскалации событий. Запад, как вы считаете, сейчас э, уже ну, не готов следовать вашему совету и проявить жесткую позицию? Экономические интересы все-таки победили демократические ценности? Я не готов сейчас анализировать или критиковать какие-то отдельные нюансы политики западных лидеров в целом. Я примерно понимаю их соображения и их расчеты, Вполне допускаю, что они могут делать отдельные тактические ошибки, ошибки, которые, в принципе, повышают вероятность ну, действительно кровавые развязки этой истории. Но я в то же время... Считаю, что э, западные элиты э, угрозу, исходящую от Кремля, в принципе, осознают и э, какую-то свою политику э, противостояния этой угрозы э, пытаются выработать. Нефть, может быть, не всегда удачно, может быть, с ошибками, но э, так или иначе они э, угрозе, исходящей от Кремля, противостоять будут. Что ж, мы на это очень сильно надеемся, потому что я думаю, что настолько серьезную угрозу, которую представляет путинский режим, невозможно преодолеть в одиночку какой-то одной стране. И в любом случае необходима помощь всего демократического мира, та или иная. Мы вынуждены прощаться. Всего доброго. И напоминаю нашим зрителям, чтобы подписывались на наш канал, ставили лайки, нажимали на колокольчик и до встречи в следующих эфирах. Спасибо. Всего доброго всем.